Всем привет, с вами Егор, нашел прошлогодние записи, как 29 декабря я выиграл бизнес-ланч от GOMIL FM. поставлю сейчас запись, фото, вот что за бизнес-ланч, то есть со стороны GOMELFM, ну, качество записи, когда разговаривал в прямом эфире с ведущим вообще плохое, так что примите на заметочку, вот улучшите немножко, ну не немножко, а вообще улучшите сервис свой. Когда бизнес-ланч заказывали, то есть полтора-два часа ко мне везли его, вот созванивались очень долго, ну упаковали все хорошо, красиво, супер. Первая супец, картошечка, котлетка, салатик, но ну, не положили ни ложки, ни вилки, то есть ну это от Европы, там ихняя кафешка была. Слушайте, пишите свои отзывы, что об этом думаете. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Радиостанция Гумилеофом вас беспокоит? Да, здравствуйте. Вы у нас, вам достается бесплатный ланч от культурного развлекательного центра Европы. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Егор. А Можно связаться с вами по этому номеру? Да, да, да, это мой личный. Все, тогда эти данные мы передаем в Карсе Европы и в ближайшее время, там, я не знаю, в течение получаса, может даже быстрее с вами свяжутся. А, буквально через две минутки мы с вами выйдем в эфир, пообщаемся, вы передадите привет, скажете, кто не прозвучал, кстати, кто не прозвучал, еще раз прошу вас. Макс-корс. Макс-корс, что наверное, не прозвучит а, в первом получасе. А, и возможность передать привет будет. Подумайте, кому хотите передать привет. Ага, через две минуты, да? Да, вы вообще работаете, да, я так Да, приманка. я на работе сейчас. Все, понятно. Будем говорить о работе что-нибудь? Ну, да нет, я думаю, что нет. Не обязательно. Я... все да. хорошо, договорились. Тогда через две минуты и 10 секунд выходим в эфир. Хорошо. Все, трубочку не кладем. Хорошо. Замечательно, все супер. Замечательно, что Я что он? Я что Да, да, да. Сейчас да. вот ваших тоже не в первых 30 минут нашего Макс -корш. дом своей жене оле привет вот ну и родне маме вот. всем остальным С витебска тоже там привет да да на работе да. я сейчас нахожусь что Спасибо. До свидания. Это Европа, Анна, здравствуйте. Это да, Егор? Да, да, здравствуйте. Вы выиграли бизнес ланч, да. что вы будете заказывать? А что У есть? Вас есть суп дня курины с Иримишели. Угу. Вот, вы будете его заказывать? У нас просто первое, второе и салат. Ну, давайте первое, второе салат. как положено. Суп на второе, что у нас есть. На сайте не смотрели, да? Нет, не смотрел. Значит, э, котлета есть, папара-цветка, найдется с картошкой. Так. Потом есть пирожки картофельные с грибами, Драники со свининой и грибами, спагетти карбонара, это с ветчиной, с сливками и сыром. Угу. кумбре запеченная, она тоже с картофелью идет, и равиоли с форелью. Ну, это как... Я понял. Давайте с картошкой, там, котлеты, по-моему. Котлеты, да? Да. И салат. И, И салат. Какой у вас салат там есть? какие? Сейчас я вам скажу. Я думал, уже не позвоните. <шиф> <шиф> долго, долго ждали? Ну, ну pues? да, час вот прошел, вот набрали через часик. Мне только позвонили. Значит, hmm. есть оливье. Диниберет, э, э, он с селедкой идет, фреска там получается, ну овощной салат, угу. салат с яйцами и грибами и командорский салат, а еще чизари бизнес вкусный салат. Ну на ваш какой. Командорский идет с кальмарами, а чизари бизнес он угу. идет с грудинкой, копченой или цыпленка, томаты, ну, но он вкусно вообще. Ну давайте вот этот тут вот. вкусный очень. Какой у вас адрес? Так, 43, комната 208. Ну, хорошо, но если что, водитель с вами свяжется. Да, хорошо. Ну, ожидайте, всего угу. доброго. Спасибо. Здравствуйте, Европа, доставочка еды. Так, вы сориентируйте меня, куда мне подъезжать. Вот я еще стою. 43, 45, оно красным цветом, а чуть-чуть а правее будет желтое такое здание на другой стороне. Двух... Двухэтажное? Двух... Да, двухэтажное. И вот в начале здания там сразу коричневая такая железная дверь. Вот. Ага. И вот туда... Ну что, я уже здесь. Да, На второй этаж поднимайтесь. Угу. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Рассказывайте друзьям. В соцсетях. Всем успехов. Пока.